И всем привет, ребята, дорогие друзья. И сегодня мы с вами продолжаем проходить Saints Row The S. не на DX1 с languages. английским. Сейчас, ну знаем это, все видели уже. Угу. Эту а кофе пью ч то какой-то кофе чересчур сладкий, мне кажется. Или он чё, со вкусом этого, со вкусом ванильки? Скупаем. Скупаем стил water Или стюпорт? Нет, стюпорт. Помню, что повышаться стиль, нужно покупать одежду, это я знаю. Я вот поэтому в гардероб сейчас сойду. Голова, костюмы, эм, дачник, датчик движения. Хот-дог, юб королев воинов. Ладно, юб королев воинов наденем и назад надо выход эм, принять. Эм... Так, та та, та та да Та-та-да-да-да-да-да. -да -да -да -да -да -да. О, 121. 26, долл, 26 долларов в час. Так, это сюда не... Сюда нет. Игла расти Давай притворимся одежду собственность. Кстати, это реально собственность моя. Так, у... лучидоров тут, ну... Вот этот вот район практически уже без. Точнее, даже не практически, а реально без. Я скупил этот. Э, вот этот вот господа сейчас скупаем тут. На вот этот вот госпиталь, так не, не-не-не-не-не-не-не, стоп, надо на тап, надо на надо... миссии, виола, атака зомби. Вы должны встретиться с мэром. Я же кабан. Ладно. Ай! Я же кабан. Можно было бы их по... На самом деле их позвать и все. Так, а что по а где тут выход, да? Не знаю, где этот выход. Я в этом месте не разбираюсь. Я здесь всего лишь один раз был. Я пришел где-то оттуда, вот отсюда. Вот, по идее... Ну, эх ты. Я вот отсюда, вот откуда вот отсюда. Вот, пришел, вот... Нет, так надо на тап, надо на первым делом вот это место купить, а потом можно задание будет двигать, ага. А, трусы. <news> <Hate throwing seaatives> <mon quizzical**> ага. Смотри, блядь, трусами сделал тот, блять, пигу. Бегу такая, блядь. <смех> <смех> С трусиками. И дилдонский, блядь. Форсейл продается на Е. -ку. На Е. Скупаем госпиталь. Ага, за 4000 есть. И все, теперь вся эта территория, по идее, наша. Вот вот это, вот вся территория. Тут дилдонский, тут образ подобие скупил. Тут френдли Кстати, ребят, я позже покажу вам миссию, где можно... В миссию в Saints Row 2 или в Saints Row 3. Ну, короче, где можно будет... Эм, смотрите, значит, ребят. Где можно будет этим м -м, доктором работать. Да, это Saints Raw скопировали GTA. А ч вы хотели? Так скажем, игр побратимы. игры братья. Saints Row и GTA. Ну, как по мне. А, блин, не. Так, это за 70 тысяч, а за 5 тысяч, а за пять. Улучшенный магазин, улучшенный магазин. А. О-о-о! Нифига себе, какие цветок смерти прокачал. Вот, это вот этот, вот эм. этот. Мне сейчас деньги, денежки сейчас у меня как уровень первый, так на Escape. так это тоже уровень, только на и все. Расследующий апгрейд 184 тысячи у этого чемоданчика. Оружие в арсенале, так, чемоданчик. Беспилотник жнец. Патрона... петлю. Тут не беспилотник нужно, тут нужно вот это вот взять, киберпушку и... Эм, так. Оружеварщина, не виспелотник тут надо, а киберпушку взять и все принять, окей. Дилдон, смотрите, убивай людей, Дилдонский мага. потом будем в образ в подобие сподобимся извините ребят, сейчас после ем просто ем просто кушаю тут ну потому что прохожу эту игрушку я всегда кушу когда я прохожу А аж это криминал Блин, мэр чертовски крутой в этой игре. Нам покажется... Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, пам пам так, так, так, так, так, так, вот так, вот так, так, так, так, так, так, Авторитет плюс 35 32, точнее Ну же авторитет Не покупать надо именно А это, авторитет себе Улучшать, что ли Плэнт Сейнс Кабанинзе, блин Кабаньо, блин. Он чертовски круто, ребят. Рассис нидлс, иглы расти. Водите потом. Так, мы за даньцем начинаем. Ага. Серьезно? Я трачу кого хочу. Это святые, господин президент. Так я тебя я вас огромный фанат зомби. Слушай, это терапия. Я что Вы, вы, кабанов, из ладно, ладно, вы, вы кабанов из города. Ладно, ладно, не гоню из города. но... Продолжай, девочка. Он, блядь, чертовски. О, май гад, фэнбой. Фэнбой. фэнбой. И за парнем мы тоже самое делали бы. Mm -hmm. Эту серию назову проблема зомби мэром Рэйн. Killing these mm -hmm. aliens, for that. I'm flexible. Да блин! И хорош! so не ваш тач, блин, сядь. Ваш танк. вела Вла, давай, забегаем быстрее. все запрыгнуло. Да, запрыгнуло, все нормально. Ну, это игра такая, че? Я могу поделать, если игра такая. Ну игра такая. Ну игра веселенькая, немножечко. Ну че я могу поделать, если игра такая? Я ваш большущий фанат, Мэр Рейн. У нас маленькая проблема тут с чем? С апартеитом? Зомби. Ага, с апартеитом. Каким ли не там? Вход, за... выход за запрещенной зоны. Три трамптайна расслеживания. Wow. Хорошо, мы всех их Теперь я ЛКМИС. О, нифига себе, какие Вы сильные, а. ай яй яй яй яй яй яй яй отойди, Отойди, отойди, ай ай от меня, ай ай ай ай ай от меня, ай ай ай вот! Первые есть. Я только один из трех. Они везде. Сейчас. Я бегу. А -а -а. Дажму на левую кнопку. Нам главное не пере... не это, не пере... не передышать, потому что, ну, сам... Это тогда разлом, разломается, блин, противогаз, ну и вс ⁇ От меня, я знаю, что я популярный, конечно же, человек, но, но не настолько же я тут видео записываю, блин, вообще. -то. И всем дорого, ребят, с вами опять я на связи, Ванек, и мы с вами в зомби апокалипсисте появились, оказались, блин. Ай, зомби, зомби, зомби, зомби, зомби, отстаньте от меня, давайте вы Ой, быстренько! ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Отстали ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ты наверху, что ли? На зомби Спасибо. Уничтожьте зомби. Уби уничтожьте всех зомби. контейнеры Меня я самое главное запомнить не дыши очень сильно потому что ну О, тут, оказывается, есть... So Besides, так, что, тут, эм, где... Где это было? Где-то... Так, там... А, да туда-вой сейчас и... и... и Ити, колотить. Я уже ну научился немножко. О, блин, заразный Олег! Дурацкий зомби! Да отстаньте вы от меня уже, блин! Зомбифицирная лежа. <клыш> Машу. Йола, давай. Ай, справ... Спра... Вы меня бесит уже, зомби, поэтому вас аннигилятором. Защитники природы, наверное, скажут нам. Потом посмотрят наверное, защитник природы на это видео и скажут, что что вы делаете, блин? в цензу третий делайте ребят реально а? я в этой части в этой игре эм, утапливаю контейнер к примеру мне уже жизни осталось мало вы должны это наверное, понимать ребят все Два... Э... э Чёрта... Э, блин... Чёрт... Масса повреждена... Я не могу долго... Боже... Идите в крепкий стержень... Назет. Чё себе на миллион баксов, блин? Миллион рублей, миллиард, блин, триллиард, блин, триллионы. что-то у меня очень сильно так еще э, мозги готово а это второй из трех Специально для этого блин, я оделался именно так. Специально для моральца я оделался все... на... <весква> <весква> <весква> Ай, блин, подожди меня, ё... ⁇ б. вообще-то было уже ты имел дело зомби раньше до этого я говорю что вообще-то дело было да бывало и имел В смысле на канале у одного блогера я игра я играл эм, в одну игрушку и там было дело зомби Там была такая просто супер игра про зомби. Не помню, как назвалась, правда уже. Виола! Всех вынес. Ла. Пожалуйста, грузовик с все. Пожалуйста, все, проголосуйте. Нету. Нету. Нету. Нету. Нету. Нету. Нету. Нету. Мы. И все бомбы. Зомби могут работать на нас, могут быть нашими союзниками. после этого я реально скажу, что не надо. Пускай лучше зомби будут зомби простыми. Я реально скажу, я уничтожу этот грузовик, в воде утоплю, блин. Ну не, уни... ну, не возьмусь за... Такой грех на душу, как... На игровую душу, блин. Грех. Да блин, ну... Чё? <мышлен> Щет. что ж, дом какой-то мэра. Ага, и подкрепление с фат. Ваши братки. Олег, я не, я не хочу злобить братков. Мне пошли братков было бы достаточно, ага. Иха! Зомби и мошки? Все. Атака зомби, пройдено, Enter, продолжу, 16, 17, 600, 29 Браток Берт Рейнольдс, номер мэра есть на нашем телефоне. Братки, спецназ, резерв, братки, маска, предмет газа, маска. Без дурнослава закон. Позвоните мэру Берту Рейнольдсу, чтобы обнулить Турнуславу у органов правопорядка. Я сейчас... Вот, то есть, вот это вот так. Я сейчас позвоню своему братку мэру, и он ведь мне обнулить мою дурную славу. И все Так, стоп, а надо на тап посмотреть, что я еще не купил. Так, тут есть, тут есть. Я иглу расти забыл купить. И лампард, кармане, блин. Так, тап. Заварушка в раз-два. Не, я, Олег, первым делом я, конечно, хочу пройти эту заварушку, но первым делом я, пожалуй... Первым делом я, пожалуй, буду... О, сюда может зайти. Вот хорошо сделали, ребята из... из этой компании, которая Saints Row выпускает. Можно зайти в магазины, а не как в Saints Row 4, есть только магазины, только номинальные, и все. Первым делом купим себе недвижимость, потому что ну, денег будет очень много. А во-вторых... Ой-ой-ой. На X, на X, на X, на X. Класс, какие okay, 12 Райм. Ай, блин, 89 nine. Fm. Спецназ теперь моими братками является. Блин. Выход из запрещенной зоны. Вход в новый. Нифига себе, почему я проехал, блядь. Генри Стил Мелс. Район такой называется в Saints Row 3. Генри Steel Mills. Значит. Так. Так, это чё? Так, это, это. Если это опять метанфетаминовая лаба, та самая сраная, которую я покупал уже. Не, ну, это реально, наверное, метанфетаминовая лаборатория, опять же, э, или нет, или... Ломбард, карманник написано, за 1000 рублей. Ну, тысячу баксов, точнее. А это уже у нас, ну, как бы, такая приличная сумма денег. Я хочу вот так сказать. В Saints 2 можно можно принять миссию таксиста, а в Saints 3 такое не не будет. сюжетника не как GTA 4, как GTA В GTA можно было бы принять э, Так, ну это место мы купили ломбард это место вот Игла Раси тут тату Штатуи Рокки Тату, салон, игла расти. Игла, игла брюха расти. Короче. <с> um <surprise> игла брюха расти, блин. Твою иглу я куту. <curly downstairs> <akers> О, прикольные фонарики тут. Так, а, во, во, во, во, -во где... あ. Так, стоп. На Е. Выйти. Приобрести за 5 косарей. Ну, пока что, пока деньги есть, можно приобретать. Расти, здорово. Не, назад надо, на Укус паука. Непрозрачность на 100%. А! Мишенька. Мишенька, мишень... Мишенька, мишка. Привет из Авантерпа. Так, привет из Айвандерпена. Верхняя часть тела, вер... вся спина, ничего. Внутренний мир. О, кстати, можно было бы расправ крылья, потому что, ну... Или Святой Деван, посмотри, так. Или Рыцарь с третьей улицы. О, во, во, во, во, во, вот эту вот хочу, блин. Ладно, куплю эту, потому что, ну, я могу, так. Вверх груди, так. Мы на веки... Привет за Атверпена. Когда цветы плачут? Никогда. Шесть зарядов. Вот фиолетовый. Вот такой вот. Потому что наш любимый цвет фиолетовый, как бы. Так. Так, надо, надо, на. нам надо на топуляцию сделать и... Ой, не занят. Алло. Извините, ребятки, тут какая фигня произошла так тут ангел хранится сложность высокая страховая машины сложность резкая средняя и, и если я эту операцию бан сделал то мне весь этот район откроется Это ой сейчас, сейчас. Смесь. Угу. алло на воскрес Мы устали до да. нашли нет. Я тут присутствую, позавзкал сосиска и все. А, нет. да, точно. Ч ⁇ это делать? Извиняюсь, да. Моя пари. По... Блин. У людей много проблем. Ладно, сейчас. Генри сил Милс. Попробуем открыть этот район полностью. Ну, тут все стальная верх Генри. Так, сюда. Того 42 тысячи. 218. Заварушка в раз, два, три. Анхель. Потом а Тами Апокалиптичный, Жень, потом Зенни, Энди Зен, потом Джимми будем проходить, короче. Ой, кстати, ребят, забыл реально сказать. Христос воскрес. У вас тоже... Была у одного моего знакомого соседка, которая воспринимала всю, все слова вот прям вот в штыки. Вот прям вот в штыки, штыки, штыки, штыки, штыки, штыки. Он сказал, значит, и как-то помню, Христос на пасу та же, опять же, как сейчас, на пасу сказал, Христос воскрес. Она ему такая, у вас тоже, что ли? Книга святых угонов убийц угонов задач м убийц нет карл главарь алмон алмонзу, алмонзу. не после основного прохождения мы будем с вами хорошо мы после основного прохождения будем это в святых книгу выполнять раз два три Ранхель. Нужно это! Это было просто супер. Нечто, блядь. Это был прыжок бо Ладно, я даже не буду говорить, что это был прыжок богини, я просто скажу, что это был. Это было нечто, ребят. Вот реально нечто. И Ченисан был. Короче, скоро это эм, пройдет, наверное. О, тут мы тут были с вами ребята мы в этой серии как бы это тут защищали этот район защищали от зомби да. братков зомби нам не надо потому что ну реально ну смотрите ну они могут в любой любой из этих якобы братков может тебя отпустить руку или или хуже того голос есть в момент голода. Я ж здесь был. Френдли Fire купил. Вс ⁇ Это крепость. Как скажем так, наш... Помните, какая была последняя миссия Сахилим? Я очень тигр. Гремный тигр это тоже покупали это там банда банда банда банда да, да да да да да да да да да да нет это а это казино так это раз два три называется каунт казино Ка каунт казино Three count casino so why are we here? I'm sure много no, людей спасибо благодарю благодарю тебя кинзи кинзи там за то что мне ну отдала точнее мне такую дорогая офиеннейшую штуковину за спасибо батя за то что подарил мне эту белую ламборгини диабло черном белого цвета как века. Ой, сейчас Алё, теть Надя, Христос воскресит. Христос, твою истину воскрес. Там бабушки, да их? Сейчас, сейчас бабушки, да. А ага. там, Ч, ходить по здоровью с бабушкой? Я на западу. Я тут, Ч, буду? Ч, ребят, ну я записываю, продолжаю. Как бы тут. Распрощите менеджера. Так. И его маска. Спасибо. Ангел. Где ангел? Где ангел? О! Вот. Финс с частью пирса. Кстати. Ой, вот, банковскую ячейку. Здесь она. Это чё? статуя да. <coughs> это привлечет киллбейна так какие статуи да ангель ну иди ты блин уже ну а вот это вот сюда вот. же зря я на это аннигиляторную пушку зря мне на это ангел ну идем ты чё бежим не ну я лучше аннигилятором буду его статуи эти разрушать потому что ну, нужно так Это самолюбик Кью убиваем. Сам убиваем самолюбик Кью Ну это ж тоже как бы поможет убиванию самолюбия этого сосранца сраного. Я тут в первый раз вообще не знаю что куда делать. Три. I stars. You have to give. Блять, сейчас звонят на домашний Надошний а, да, алло. Алло, алло. Хорошо. Ладно, сейчас, ребят, извиняюсь, продолжаем. Так. О, ну, киберолежа, блин. Киберолежа. Я этого. Чел назвать обычный кибер Олег. Не потому что он супер мощный и мощнее, чем обычно Олег. Пушка бы по автомату. по автоматическому действовал бы, а. Ангель, ну давай двигаем следующую статую, статус Да. Ну. Угу. Реально, ладно, заворожка в раз, два, три не пройден, ну с контрольной точки, агам. Начинаем же опять же. Выглядит как... Звучит как хороший план. А, вот тут вот первая. Может было просто один раз нажать, ну, сажать точнее до такой момент. Файки, блин, показывает на. На факе он и способен и все, Как мне кажется. Надо Выкидываем тебя надо. Все это не нужно никому. Сейчас Ханхи, спасибо. Спасибо, друг. Один, одна осталась. А где она? Снизу что ли? Или тут? Все. ведь всех, Саша, лучше дорого. Сторопность Олежа у них, наверное, на высшем уровне м -м, то, что ты не особо, как бы, сильно любишь лестницы. Это вот не растворимость лежи мне бесит честно говоря. На лестнице, конечно же, на лестнице бесит немножечко не Олега на лестнице. Раскрашаю тебе. Все. Твои навыки улучшаются с каждым днем, с каждой минутой. Еще один? И так, и тут еще три лучидора остались. Так, один на этом уровне, так, и два на том уровне, так. Три лучидора еще остались. Так, тест, тест. Я бы на самом деле тут при.. Олеж бы.. Заткнись, там да. он в классической в классической озвучке, точнее в моей, наверное, классической озвучке он говорил "фак", а заткнись, а а вне классической озвучки, ну это точнее озвучка от наших русских катализаторов. Он сказал "шок и трепет". Это я про сейчас про Сайруса, Темпла. I'll Я лучше наверх поднимусь тут. Подожду их-ка тут Я-ка... Они же подниматься не умеют. Вот реально, они ж подниматься не умеют, ребят. Забыл. Совсем забыл про то, что они ж подниматься не умеют, а, блин. Пожалуйста. Пожалуйста. Жив казино, раз, два, три, пройдено, нормально. Крепость раз, два, три. Так, стоп. Это теперь мой дом, что ли, блин? Ну походу на. похоже на тон. В общем-то. Идите, пинк-хаус. О! Нет, вы хай? Тут уже жесты для скриптиза есть И... Извините, ребят, сейчас. Да, слышу, слышу, сейчас. Извиняюсь, ребята, мне надо бежать. Пока-пока, давайте. До скорых встреч. А? Спасибо. М мама, мама не сказала не на работу, а за посылкой. Поэтому пойду, конечно же. А как же иначе? А! Почта не работает. Валбарис работает. Да, извините, ребята. Да, пойду. Там, где мама все время себе заказывает, короче, ребят, извините, ну поэтому давайте на пока что всем до скорых встреч. Увидимся.